Приветствую друзья, на канале Skill Journal в сегодняшнем видео продолжаю работы по 34 четверке. Сегодня будут произведены работы по башне, постараюсь полностью закончить с ней. Ссылку на предыдущее видео по данной строке вы сможете найти в правом верхнем углу, а ссылка на весь плейлист будет в описании под этим видео. Практически все детали слитников уже сняты, остались только крюки, ствол орудия не потребуется, я уже показывал, буду использовать металлический ствол от Абер. ну и все мелкие детали у меня уже подготовлены, остается их только приклеить. Также напомню, были сделаны мной дополнительно заглушки на пистолетный порт, ссылку на способ их изготовления я ставлю в правом верхнем углу, а также продублирую в описании под этим видео. Также сегодня установлю антенны вот от Абер, Будьте внимательны, если вы собираете не послевоенную 34-ку, то данный антенны вам не подойдет. Этот антенный вот подходит только для поздних послевоенных модификаций, ну так как в моем случае сборная солянка, то меня устроит и этот вариант. Антенны вот состоит из четырех деталей и непосредственно самой антенны собирается достаточно просто. Антенны я сейчас для примерки. Вот так она выглядит, но, скорее всего, саму антенну я использовать не буду, только антенный вод. Далее необходимо проделать в башне отверстие под установку этого антенного ввода и срезать лишний пластик. Ну и обязательно все зачистить, чтобы не осталось следов. Ну а теперь можно склеивать пластиковые детали башни. Начнем с верхней плиты и продолжим всей мелочевкой. Так как никакой внутрянки нет и не планируется, то все люки будут закрыты. Антенны вот приклеиваю на суперклей. Теперь с помощью эластичной ленты от Тами буду делать насечку под будущий сварной шов для двух половинок башни. Вначале намечаю будущую линию, а затем с помощью скрайбера аккуратно процарапаю канавку. Сильно давлять не надо, делаем аккуратно. Чтобы скрайбер не соскочил и не наделал лишние борозы. Теперь можно приклеить руки на башню. Если бы я их приклеил ранее, почти наверняка они были бы отломаны или повреждены. Теперь используя шпаклевку от Валеха, емкость, кисточку, салфетку, а также воду, буду делать фактуру литьевой брони. Добавляем небольшое количество воды и шпаклевки в емкость и тщательно перемешиваем. При необходимости добавляем еще воды или шпаклевки. Затем, используя старую кисточку, тычковыми движениями наносим разбавленную шпаклевку на поверхность башни. Там, где нам нужно имитировать фактуру брони. Здесь торопиться не нужно. Вначале нанесли один слой, далее подсохнуть. Затем нанесли второй и третий при необходимости. После того, как шпаклевка окончательно высохнет, излишние шероховатости можно сгладить с помощью наждачки. Вот таким образом выглядит имитация литевой брони, сделанной с помощью акриловой шпаклевки от валеха. Теперь можно перейти к имитации сварных швов. Делать я буду это с помощью двухкомпонентного милипута. Смешивается он в целом пропорциях один к одному, тщательно перемешивается. Ну и сразу скажу, брать нужно небольшое количество, так как для имитации сварных швов потребуется немного. После того как все тщательно перемешали необходимо раскатать тонкие колбаски. Можно это раскатывать на листах пластика и предварительно немножко смочив водой, чтобы меньше прилипало. Раскатываем примерно вот до такого состояния. С помощью зубочистки укладываем небольшой кусок на место сварного шва и передаем нужную форму. Здесь можно использовать как зубочистку, так и модельный нож. Ту же самую операцию проделываем с крюками на башне. Таким же образом необходимо добавить шов на верхнюю плиту. После того как шов готов, можно пройтись немножко смоченной мощной воде кистью, для того чтобы сгладить резкие линии. Ну и конечно же не забываем добавить сварный шов на половинке башни. Аналогично использую зубочистку и модельный нож. И при работе с двухкомпонентной шпаклевкой не забывайте смачивать инструмент в воде, чтобы шпаклевка к нему меньше прилипала. Вот такой результат получается после добавления фактуры брони и сварных швов. Теперь необходимо добавить поручни. Я сделал разметку и буду использовать мини дремель для того, чтобы сделать отверстие. Далее процесс аналогичен тому, что я показывал при установке поручней на корпус. Вставляю, выравниваю и приклеиваю на суперклей. Далее прихожу к приклеиванию петлей на заднюю часть башни. На них иногда крепилась скатка или же маскировочная сеть, ну и многое другое. Эти петли я делал из припоя. Далее я решил добавить имитацию номера башни. Для этого мне потребовались цифры, которые я срезал с литников. Аккуратненько срезаем, может учиться не с раза, выпрямляем и приклеиваем на суперклей. Номер у меня взят случайным образом, так что не ищите сходство с реальными прототипами. Также помимо цифр. А на некоторых башнях я видел, еще добавляется буква Т. Ну, так как на литниках я ее не нашел, у меня ее не будет. А теперь можно установить бронезаглушки. Одну бронезаглушку я установлю наглухо, а вторую повешу на цепочку. Цепочку буду использовать тоже от Авер. Предварительно проделываю отверстие под цепочку заглушки, клеиваю ее на суперклей, и пока клей сохнет, можно приклеить вторую заглушку. Тем временем подсох суперклей на первой броню заглушки и можно зафиксировать ее на башне. Цепочка заводится вовнутрь и уже изнутри приклеивается тоже на суперклей. И вот таким образом башня выглядит после проделанной работы. Как мне кажется выглядит намного интереснее, чем родная звездовская. Остается добавить только металлический ствол. И можно сказать, что работы по башне завершены. Если какие-то мелочи я упустил, ну, в общем-то доделать это позже. Ссылка на блок постройки данной модели будет в правом верхнем углу. Также я ее продублирую в описании под этим видео. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки комментируйте, делитесь в социальных сетях. А на этом сегодняшнее видео будет заканчивать. До новых встреч. Пока.